Chess.com is here with Grandmaster Jan Nepomnišši. It's all over. Let me first start talking about the game. You played g3. It wasn't clear if there's any good rook moves. What were you expecting him to play after g3? Uh, no, actually, uh, looks like I'm in such a state that uh, I didn't consider queen takes g4 check uh, prior to e takes f2. So I thought, I thought like e takes f2, queen takes on the strength, and then queen takes g4. Uh, so I mean. Uh, In general, I guess the game was uh, quite fine till that moment, but uh, well, just like uh, many games in this um, match, but I mean, it's hard to score too much. Then you, um, you know, make uh, such a little bit weird moves, which you probably wouldn't even considering blitz. But uh, I guess my experience wouldn't be, you know, complete without uh, this today's game. Let me ask you about that. There's very few people on this planet who know what you've been through the last three weeks and all the months leading up to it. Can you come away from this with anything positive? Any takeaways about this entire experience of playing for a world championship? Well, uh, actually, my big concern uh, before the match was that I have no experience. Like, how do I split, you know, my energy? When, when do I attack, then do I defend? And, uh, yeah, I mean, it was not uh, clearly without a reason. Uh, so I was really puzzled with uh, you know with a strategy from my opponent because uh, he never actually tried to, to press he never actually tried to you know uh, play on for something real yeah so just he quickly uh, well, I mean okay he was only trying to equalize uh, ever you know every position doesn't matter would it be uh, white or black pieces but um, uh, you know sometimes it looks like it's not necessary to uh, in the game at least uh, not to blunder and wait. Until your opponent does all the uh, all the job. Interesting analysis of Magnus's play. I'm sure we'll get into that more. But finally, you've had a lot of supporters watching you around the world. You've acquired a lot of new fans. What would you like to say to them? Uh, obviously, I'm very thankful for all the support, and uh, uh, I also like to apologize for um, the way it uh, went in the end. But uh, well, I guess uh, uh, that's the experience I could only get here, and there was no no you know no other place, no other competition. So. Здравствуйте, уважаемые любители шахмат. С вами 12 я чемпионка мира по шахматам Александр Костенюк. И неожиданно для всех, и в том числе для игроков, матч закончился сегодня. Магнус Карлсон одержал победу. Черным цветом, черными фигурами набрал 7,5 очков и в очередной раз защитил звание чемпиона мира. Не просто мне делать этот обзор, но я постараюсь. Давайте посмотрим, еще раз взглянем на то, что происходило в этом матче. Не первый раз такое поражение Ян в этом матче. Почувствовал на себе белыми. Белыми Ян, не помнящий, открыл партию ходом Е4, Е5. Как... И все предыдущие партии этого матча, где был сделан ход e 4 Магнус Карлсон встретил. Конь в 3 конь c 6 и новинка. Новинка этого матча слон c 4 Попытка замутить воду в итальянской партии. Конь в 6 d 3 слон c 5 Партия вот таким вот порядком ходов перешла в классический вариант итальянки, закрытой итальянской, где белые ходят d 3 не пытаются сразу проводить d4, c3, d6. Как мы отмечали с Сергеем Корякиным во время комментариев, тут существует огромное множество ходов, перестановок, нюансов. И Магнус Карлсон вновь был готов чуть лучше. 0-0 последовало. Черные избрали. Ход А5, ограничивающий действие белых на ферзевом фланге. Последовал ладья Е1. Слон А7. Не торопясь с рокировкой конь А3. Возможно, этим ходом я надеялся как-то смутить чемпиона мира. Поставить перед ним проблемы. Показывали мы вариант во время трансляции, что где ход конь А3 может пригодиться. После 0-0, например, слон g 5 А6, слон h 4 g 5 Конь g5 следует, hg, слон g5, король g7, и здесь положение пешки на a 5 и возможность белых сыграть конь b5 э, решают партию, скорее всего, в пользу белых, так как грозит d4, ладья e 3 и связка по диагонали h4, d8 очень неприятна. Но чемпион сыграл h6, и... Вот этот перевод коня, конь А3, в принципе, перевел к переходу. Конь c 2 0, 0, слон Е3. Слон Е3, конь Е3. Конь на Е3 попадает часто через D2, F1, Е3. Так или иначе, это не изменило сути позиции. Опять у черных много планов. Но Магнус Карлсон выбрал самый крепкий. Ход ладья е8. С идеей сыграть слон е6, чтобы после слон е6 не портить структуру, не сдваивать пешки, а побить ладьей. В принципе, все так и случилось. А4, слон е6, слон е6, ладья е6. И стало понятно, что... Очень уж много легких фигур разменено, позиция практически симметричная, и все шло к тому, что мы увидим а, ничейный результат, он будет зафиксирован в ближайшее время. Ферзь b3, b6, защищая пешку, ладья а, d1, конь e 7 черные готовятся к продвижению d5, следующие ходы ферзь d7, ладья d8, белые мало чем могут этому плану, что могут противопоставить этому плану h3, ферзь d7, конь h2, ладья d8, конь h 2 ладья d 8 конь hg g 4 вот таким вот несколько странным маневром, но белые снимают еще по одной фигуре с доски легкой, конь g4, hgd d5. Красивый пешечный квадрат образовался в центре, но, как правило, вот такое вот построение ведет к тому, что следуют дальнейшие размены. Можно было. Черным побить как пешкой D, так как пешкой E. Ну, Магнус предпочел взятие ED, ED, ладья E4, ферзь C2, ладья F4. И здесь, комментируя партию с Сергеем, мы ожидали увидеть следующий вариант, который был бы логичным продолжением того, что происходило э, до этого в партии. Ладья D4, размен на D4, размен на D5, размен пешки C на пешку D. Ну и после Б3, например, скорее всего, шахматисты бы согласились на ничью через несколько ходов, но последовало необъяснимое. И удивительнее всего, что подобные зевки со стороны Яна уже имели место быть в этой партии, и каждый раз у нас не хватало слов, да, чтобы понять действия претендента, но и эта партия не стала исключением Практически закончили борьбу в этом матче белый ходом G3. Необъяснимый зевок. После де GF, ферзь G4. Партия должна была закончиться очень-очень быстро. Последовала король F1, если я не ошибаюсь, в партии последовала ход. Ферзь H3, король G1. И здесь, здесь выигрывала EF, достаточно простое. Сидей на ферзь бьет f2, так как король f2 ход невозможен ввиду ферзь h2. Сидей на ферзь f2 пойти ладья d6, и от перевода ладьи а, защиты нету. Вот так вот партию мог закончить чемпион а, уже на 27 ходу, но ну, он сыграл покрепче, решил, предпочел ход конем, не съедение на f2, а ход конь f5. К сожалению, для Яна, несмотря на то, что это несколько затянуло сопротивление, но оценку позиции этот ход не изменил. D6, такая вот попытка закрыть, перекрыть шестую горизонталь для ладьи. Конь h4, fе, ферзь g3, король f1. Повторили ходы профессионально, чтобы не попасть в цвет нот, чтобы... Хватило времени до конца, и последовал ход коня f 3. Здесь Ян сыграл ферзь f2, на что точным ходом ферзь h3 ответил чемпион, потому что ферзь f2 даже проигрывала партию, ввиду того, что на короле f2 конь e1 следует такой вот ход dc. И пешка внезапно белых проходит в ферзи. Стоит также... Отметить, что вот эта идея с ДЦ, она в позиции имела место быть. И мы разбирали разные варианты с выигрышем ферзя. Но Магнус пошел по самому прагматичному пути. Он разменял ферзей, съел ладью, вернул качество себе и побил пешку на d 6 Ладийный Эншпиль с лишней пешкой возник. Но проблема в том, что это лишняя пешка отдаленная проходная. И к тому же... Черная ладья забирается на второй ряд, принуждает белых, белую ладью вставать пассивно в защиту. И после хода g6 Ян попытался создать контр-игру, но опять же слишком сильна пешка h. Белый король побежал вперед к пешкам ферзевого фланга, но на что чемпион ответил холодным h5. Король d5, ладья c2, белые вынуждены тратить темп, чтобы защитить пешку c3, ладья b3, h4, король c6, h3, король c7, h2. И Ян отдал позволил черным провести пешку в ферзи, но, к сожалению, пешка на c4. Еще очень далека от поля превращения. Стоя на h 6 это была бы другая позиция. Но здесь после А5 белым не хватает этого темпа, чтобы, сделать, чтобы сыграть А6 черный, точной игрой, постоянно угрожая выиграть ладью, усиливают свою позицию. Ферзь 4 король a 7 ферзь 7 король 8 король g 7 И выясняется, что на А6 последует ферзь. Е6 вновь с двойным ударом, а если ладья уйдет на А3, то черные выиграют эту ладью вот таким вот двойным ударом. В партии еще последовал ладья Б6, и ферзь С5, 51 ход черных стал последним ходом в этой партии. Грустное немного впечатление, и обзор получился грустным, потому что матч начинался замечательно. Но у нас будет время для послематчевой аналитики. Мы продолжаем нашу шахматную неделю. Будем заканчивать этот матч по шахматному. Поздравляем Магнуса Карлсона с победой, убедительной в этом матче. Яну, Яну остается лишь пожелать сделать правильные выводы. Второй матч будет чуть проще сыграть. Хуже уже точно не будет. Три зевка, три роковых зевка решили исход этого матча. Нам остается смотреть вперед. Это все, что я хотела сказать про 11-ю партию. Спасибо всем, кто был с нами, кто поддерживал наши трансляции, канал. Как я уже сказала, впереди много интересного. Да и Магнус Карлсон сам признался на послематчевой конференции, пресс-конференции, что отмечать победу в Дубае он будет игрой на чемпионате мира по быстрым шахматам и Блицу. Так что увидимся совсем скоро. До скорых встреч. Не болейте, играйте в шахматы.